Лютояр, сейчас он с наших гибридов является одним из самых продаваемых, самых популярных. Кто слышит Лютояр, сразу понимает, что это лица. Какие же его плюсы, этого гибрида? Это, конечно же, товарный вид. Одно из самых больших достоинств Лютояра, то есть по товарному виду краша огурца, в принципе, нет на рынке. Он темно-зеленый, короткий, крупнобугорчатый, такой аж по цвету. Еще с особенности, что вот когда начало вегетации конец вегетации, то есть весь период э -э, плодоношения, он не теряет свои показатели по товарному виду. Что в начале он будет красивый, что в конце он тоже будет красивого товарного вида. По урожайности в принципе на уровне как каприкорна брать по общей площади и они дали ну, нам 400 грамм всего всего разница с квадратного метра опять же это полубукет зависть 2-3 огурца вот, позиционировали его типа коклинара огурец который, да, который формирует мало пасынков но все-таки он формирует много пасынков в зависимости от питания вот последний отзыв человек говорит я их извините за выражение, я задолбался <смех> <смех> обрезать, то есть пасынки у него тоже есть подходит первый и второй, во втором обороте какая тенденция, то даже и в первом вот 2-3 недели он перестаивает тот же каприкон он должен будет туда доносить в этом году была проблема у фермеров-маяков в Одесской области то есть человек купил в магазине семена Линар и лютоярин советовали. То есть какая была со стороны человека, типа, что вы мне подсказали, нехороший гибрид. Когда я приехал, теплица, половина Линара, половина Лютояра, начали выяснять, в чем же причина. Оказалось, что Лютояр стартанул раньше, чем Линара, и в итоге.. Когда мы уже опять с ней встретились, Линару она вырезала, Литояр у нее еще две недели плодоносил. То есть он себя лучше показал. Хорошо подходит во второй оборот. Почему? Потому что устойчив более к переноспорозу, чем другие виды Также к серой гнили, к серой белой гнили а вот сам тоже хороший устойчив. Посынковать, в принципе, как все гибриды, начиная от метра на два колена начинать его mm -hmm. завязать. По лютояру может в закатку годится тоже. Mm -hmm. Очень хорошо получается как в солении, так и в закваске тоже. Ну так по, просто сказать, по тепличным комбинатам. Южный припортовый завод может знаете один из самых больших заводов по производству карбамида, который находится в Одесской области. Вот у них 4 гектара теплиц. Если они выращивали кураж раньше, сейчас они уже на лютояре. В Южноукраинске тепличный комбинат тоже лютояр выращивают. Это то, что касается Одесской и Николаевской области. Ну и в Запорожье там... Он один из гибридов является. Один из самых популярных. Основной плюс, конечно, это товарный вид. Когда Да, улетает, продается только за счет своего красивого вида. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.